Привет, психологи, и добро пожаловать обратно. Депрессия не у всех выглядит одинаково. Знаете ли вы, что депрессия у подростков может выглядеть по-другому? Известно, что на его проявление влияет несколько факторов, внешних и внутренних, одним из которых является возраст. Подростковый мозг очень пластичен, то есть за это время подростки и подростки проходят огромный период развития своего мозга. Эти изменения также связаны с жизненным стрессом, характерным только для подросткового возраста, и не полностью развитым мозгом. Это означает, что некоторые психические расстройства, такие как депрессия, могут проявляться по-разному у подростков и взрослых. Но это никоим образом не означает, что они менее значимы. В этом видео мы рассмотрим некоторые признаки депрессии у подростков. Итак, с учетом сказанного, вот 10 предупреждающих признаков депрессии у подростков. Во-первых, больше раздражительности. Почему некоторые подростки, кажется, борются со своим характером? Подростковый мозг уже подвержен перепадам настроения. При таком большом количестве форм и изменений им может быть трудно регулировать эмоции и так. А при депрессии эти изменения настроения могут усиливаться. Согласно статье журнала Variable Mind, раздражительность и неповиновение гораздо чаще встречаются у депрессивных подростков, чем у депрессивных взрослых. Это может быть связано с тем, что взрослые, как правило, более приспособлены к тому, чтобы справляться с более сильными эмоциями и поэтому менее склонны к выходкам. Во-вторых, чувствительность к критике. Знаете ли вы подростка, который избегает рисковать, опасаясь критики? Это может быть результатом повышенной чувствительности к критике, которая часто встречается при подростковой депрессии. Как сообщалось в исследовании, проведенном Марином в 2020 году, это нормально, немного нервничать из-за того, что кто-то может сказать. Однако депрессивные подростки могут оказаться настолько напуганными, что избегают заниматься тем, что им действительно нравится. Хотя точная причина неясна, это может быть как-то связано с более низким уровнем уверенности в себе и самооценки, которые приходят вместе с депрессией. Важно заметить, что подростки, оказавшиеся в таком положении, не просто ленивы или не уверены в себе. В этой истории может быть что-то еще. В-третьих, они много времени проводят в своих комнатах. Знаете ли вы подростка, который, кажется, выходит из своей комнаты только для того, чтобы поесть? Кажется ли вам, что они исчезают в течение дня? Это может быть признаком депрессии. Распространенным признаком депрессии у взрослых и подростков является социальная изоляция. Для многих подростков ваши комнаты – это в первую очередь то, что вы считаете своим пространством, и именно там вы, как правило, изолируетесь. Дело не в том, что вы не хотите видеть других или быть рядом с ними, а скорее в том, что ваша депрессия, возможно, заставляет вас чувствовать себя непринужденно только тогда, когда вы одни. Номер четыре – избирательная социальная изоляция. Знаете ли вы подростка, который, кажется, отдаляется от определенных людей, но не от других? Оказывается, депрессивные подростки склонны к социальной изоляции более избирательно, чем взрослые. Обычно депрессивные подростки могут держаться за близкие дружеские отношения и отношения и изолироваться от семьи. Взрослые, напротив, склонны в равной степени изолироваться почти от всех отношений в своей жизни. Номер пять – с головой окунуться в работу. Знаете ли вы подростка, который кажется погружен в учебу? Не кажется ли вам, что они тратят много времени на работу? Для этого есть несколько причин, но помимо прочего, это может быть признаком подростковой депрессии. Отвлечение внимания – распространенный механизм преодоления депрессии, и у подростков часто бывает много работы. Таким образом, некоторые из вас прибегают к временному отвлечению себя заданиями, даже теми, которые могут быть выполнены не в ближайшее время. Номер 6. Скользящие оценки. С другой стороны, еще одним распространенным признаком депрессии у подростков является то, что их оценки могут ухудшиться. Со стороны это может выглядеть как лень, но это может быть признаком чего-то большего. Школьная работа требует больших усилий, а депрессия может негативно сказаться на чем то психическом состоянии. Поэтому, если оценки подростка снижаются, это может быть связано с тем, что депрессия отнимает у него энергию и мотивацию делать все возможное. Номер 7. Труднее сосредоточиться Кажется ли вам или вашему знакомому подростку, что ему труднее сосредоточиться чем обычно? С чем угодно, от школьных занятий до хобби, труднее сосредоточиться на повседневных задачах может быть признаком подростковой депрессии. Согласно Смиту и другим исследованиям, опубликованным в 2020 году, депрессия может быть очень энергозатратной. И в результате многим подросткам становится все труднее и труднее концентрироваться даже на вещах, которые обычно привлекают их внимание. Как и другие признаки в этом списке, важно не предполагать лени, если вы заметили это в себе или в подростке вокруг вас. Трудности с концентрацией внимания могут быть признаком не только депрессии, но и ряда проблем с психическим здоровьем, которые не являются вашей виной. Номер 8. Изменения в энергии. Становится ли близкий вам подросток внезапно более беспокойным или вялым? Оба эти изменения в энергии могут быть признаками депрессии. По данным Стэнфорд Children's Health, вялость у подростков с депрессией проявляется в их речи, реакциях и движениях. В той же статье объяснялось, что беспокойство, связанное с депрессией, может выглядеть как беспокойство или поведение на публике. Постоянные изменения энергии или нехарактерное поведение могут указывать на скрытую проблему. Номер 9. Изменения в повседневных привычках. Замечаете ли вы, что у подростка меняется режим питания или сна? Как и у взрослых, изменения во сне и аппетите являются распространенными признаками подростковой депрессии. Независимо от того, едят ли они и спят слишком много или слишком мало, подростки с депрессией часто обнаруживают, что меньше заботятся о своем здоровье и благополучии. Время от времени наверстывать упущенное во сне или не чувствовать себя таким голодным – это совершенно нормально. Однако последовательный переход к нездоровым привычкам это может быть признаком чего-то большего. И номер 10 физическая боль. Знаете ли вы, что депрессивные подростки, как правило, испытывают более выраженную физическую боль, чем депрессивные взрослые? Согласно Help Guide, депрессивные подростки, как правило, больше страдают от боли и боли, чем депрессивные взрослые. Эти физические боли могут быть в любой части тела и казаться спонтанными. Боли в животе, головные боли и судороги по всему телу – все это одинаково возможно. Если вы или ваш знакомый подросток продолжаете болеть без какого-либо другого физического состояния, это может быть физическим проявлением депрессии. Независимо от возраста, депрессия – это очень реальное и очень серьезное психическое заболевание, которое может незаметно подкрасться к вам. Таким образом, это помогает следить за его ловушкой. Но тебе не обязательно бороться со всем этим в одиночку. Не бойтесь просить о помощи и не позволяйте прикрепленным клеймам отпугивать вас. Неважно, насколько все плохо, всегда есть надежда, что все может наладиться. Обращение к психологу или консультанту и получение необходимой вам помощи может не только улучшить вашу жизнь, но и побудить других избавиться от стигматизации и обратиться за помощью. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление, рассмотрим общие признаки подростковой депрессии и то, чем она может отличаться от депрессии у взрослых. Мы что-нибудь пропустили? В каких других областях это проявляется по-другому? Оставьте комментарий ниже и, пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми мыслями, которые у вас есть. Если вы считаете это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с теми, кто там, выясняя сложности этого расстройства. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления для получения новых видео. И как всегда, суперспасибо, что посмотрели!